и по всем жителям города. Был приказ обстрели гражданский? Да. Ты знал, что ты едешь на территорию? Да. Как... Что вы вам говорили? Вы кто как едете? Как миротворцы. Для чего? Чтобы освободить Украину от нацистов. Как тебе отнеслись? Ко мне отнеслись со всем, всем раздушием и пониманием. Оказали всю нужную медицинскую помощь. Накормили, напоили, одели, переодели. Есть на территории Украины не нацисты, фашисты? Нет, нет. Есть желание бомбить мирные города? Нет, нет. Нет такого желания. Воевать на Украине? Нет.